Мы не были первыми. Легенды говорят о тех, кто жил здесь прежде, о древних. Их мир сильно отличался от нашего. Они построили удивительные города. С башнями, что тянулись к звездам. Тьма превратила их города в могильки. Брошенная земля начала меняться. Великие города древних угасли. Им на смену пришла новая жизнь. Одно за другим эти земли заселили племена. Некоторые небольшие покорные, другие... Могущественные, словно короли. Говорят, мое племя пришло первым. Первым начало охотиться. Первым натянуло луки. Но в этом мире мы всегда чужие. Всегда делим его с другими. Опасное равновесие между человеком и машиной. Вот и стадо! Наконец-то! Проклятие! Наблюдатель! Лишь бы не попасться ему на глаза! Прочь! Убирайся! Прости, малыш! нельзя чтобы, чтобы ты позвал на помощь Ах. славный день для охоты будет труднее чем казалось. Хорошо. Эти канистры уже наполнились. Еще парочку. Ну же, давай! Да! Вот так-то! Кто-то разозлился? Надо оказаться под ним Двигайся! Порядок! Пора тебя отключать! Легенды не знают, куда ушли древние или почему машины правят землями, но не предупреждают, что равновесие не вечно. Надвигается буря. Я буду к ней готова.